Не переживай, мы все с тобой вывезем. Поверь, когда-нибудь молкнет океан а безумных мыслей, диких новостей. Послушай только не переживай, мы все с тобой выдержим. Поверь, и то ли пережить, то ли бежать но как бы не сложилось, мы сильней. Блестяще Во сне нету сил Делать нужное миру лицо Нету сил верить, что не пепел в небе, а снег Снова замечают, как ты не спишь до утра все рытаешь, не в силах закрыть телеграмм Звонит мама, младший брат Увидел первый канал Мама убедила, это у взрослых игра Ты только не верь Когда-нибудь не океан Безумных мыслей, странных новостей Любимая, ты не переживай Мы все с тобой выдержим, поверь И то ли пережить, то ли дышать Но как бы ни сложилось, мы сильнее Ты помнишь, дальше было, как в херовом кино? Дурацкий режиссеры, нелепый сюжет Сказали брату, в школе все так и должно быть Отвалить ему еще рано взрослеть Ты снова плачешь после разговора с семьей Я снова злюсь, не знаю, как тебя защитить Пока при встрече с близкими Первый вопрос не как дела, а что тебе сказали врачи Ты только не переживай, мы все Без умных мыслей, диких новостей Любимая, тень не переживай Мы все с тобой выдержим, поверь И то ли пережить, то ли бежать Но как бы не сложилось, мы сильнее Любимая, ты не переживай Мы все с тобой выдержим, поверь Когда-нибудь умолкнет океан Тобой выдержим, поверь, и то ли пережить, то ли бежать но как бы ни сложилось, мы сильнее, И как бы ни сложилось, мы сильнее, и чтобы ни случилось, мы сильнее, и как бы ни сложилось, мы сильнее, и чтобы ни случилось, мы сильнее.